Привет всем, друзья! В данном видеоуроке мы научимся удалять фон с фотографии. Мы сегодня будем использовать фоновый ластик. Замечательный инструмент, используя простые настройки, которые помогут нам уже начать удалять фон, не боясь. Фоновый эластик – это самый простой инструмент, который позволит отделить фон от фотографий. Уже за 5 секунд настройки мы можем начинать удалять. Чтобы отделить персонаж идеально от фона, нам потребуется выделить персонажа некой рамкой. После этого, используя обычный ластик, мы спокойно удалим фон. Так как фоновый ластик, он является инструментом для точного удаления, мы не берем сильно большие области. И идеально отделяем фон от фотографии, то есть от объекта вашего. Данная, данная область очень темная, и используя фон эластик, он срезает лишнее. Для этого нам достаточно уменьшить допуск. После чего к этому месту просто мы вернемся с обычным эластиком. Визуально они отличаются, но для допуска они одинаковые. Как мы видим, мы почти уже закончили. Данное удаление фона нам не доставило никакого труда. И мы потратили минимум усилий. мы видим, мы визуально отли... отделили наш объект от фона. Используя обычный ластик, мы увеличим размер и окончательно избавимся от фона. После чего, так сказать, мы перейдем на часовую обработку. Да, этих широковатостей очень много. Сейчас я покажу вам способ, как лучше их заметить. Для этого мы созда создадим новый слой. Выберем свет. Какой-нибудь посветлее. И зальем его. Данный фон мы сделаем вот теперь мы видим все тени, оставшиеся после нашего удаления фона. Выберем фон с персонажем и начнем идеально вырезать. После того, как мы обработаем фотографию, мы заметим, что не останется никаких шумов. После этого мы можем спокойно менять фон. Как мы видим, остались, осталась обводка все старого фона. Я вам покажу метод который позволит нам избавиться от нее, не потратив сильно много времени. Данный шум на фотографии это как грязь. Не избавившись от нее, ты не ставишь идеально фотографию на фон. Обязательно мы ее увидим невооруженным глазом. Как заметил, шумов становится все меньше и меньше. Но это еще не окончательная работа.